Чтобы отдых был по-настоящему комфортным и приятным, следует его правильно организовать. И в этом вопросе немалое значение отводят мебелировки приусадебного участка. Садовая мебель от производителя фабрики «Интерьерной ковки» поможет наилучшим образом обустроить территорию, создать уютную атмосферу для отдыха всей семьей. Вместительные модели скамеек и лавок предназначены для размещения сразу нескольких человек. Деревянные сиденья и спинка имеют удобную изогнутую форму, комфортную для отдыха. Ажурные кресла-качалки с декоративными перилами, особенно в белом исполнении, выглядят изящно, размещать их необходимо на ровной поверхности. Кованые столы с деревянной или стеклянной столешницей – разборные и стационарные варианты на устойчивых кованых основаниях. Можно размещать как на закрытой летней кухне, так и на открытом пространстве. Материал изготовления не боится атмосферных осадков и перепадов температур. Кресла по дизайну, схожие со скамейками и столами, приобретаются как в комплектах, так и по отдельности. Приобретайте садовую мебель от производителя на сайте fabrikokovki.ru.